Всем привет, ребята! С вами снова я, супер Лего мастер, и сегодня я покажу, как скачать модель через сам Теланчик, через сам вот этот вот сервер. На такая вот версия Теланчика 2.83, и здесь нам нужно выбрать вкладку Телмодс, заходим в неё, тут загружается. Ребята, все у меня загрузилось, смотрите. Нажимаем вот сюда вот "Создать" в модпаках, мод, модпах, мод, модпаках выбираем версию 1.12.2 потому что на этой версии больше, большинство количества модов и называем вообще без разницы я назову пробник нажимаем создать здесь больше ничего не меняем и переходим в папку моды вот здесь есть всякие моды я сейчас вам покажу несколько прикольных модов Первый мод это у нас вот этот. Майкрафт свинчайз мод. Он прикольный. Потом берем военный и там выбираем мод тачганс. Устанавливаем. Потом смотрите, потом что? Потом пишем вот сюда вот. Локи-боки. Ладно, пока ничего не буду делать. Ну вот, как мы установили все моды, вот выбирать себе всякие там моды. Вот также можно также установить шейдеры. Если хотите, я расскажу вам в следующей серии. Также Security Craft. Я уже. Ой, версия про. Смотрите, здесь можно выбирать версии, версию. Можно сколько угодно создать и на каждой версии снимать отдельный видеоролик или играть. Так. Пробник, вот. Устанавливаем Security Craft. Тэджиганс установили. Теперь устанавливаем Lucky Block Mod. Майнкрафт. И устанавливаем DecoCraft. Думаю, это основное то, что вам нужно, в этом вам нужно ос основные моды для... А, еще Secret Румс мод. Ну вот и все, ребята. Всем пока. С вами был я, Супер Легомастер. Думаю, вам понравилось видео. Пока-пока.